Уважаемые граждане России, уважаемые коллеги, завершая второй срок работы в качестве президента Российской Федерации, считаю необходимым сказать о том, что было сделано за последние годы, и сформулировать в свое видение развития страны на долгосрочную перспективу. Восемь лет назад ситуация в стране была крайне тяжелая. Вы знаете об этом хорошо. Страна пережила дефолт, обесценились денежные накопления граждан. На наших глазах террористы развязали масштабную гражданскую войну. Нагло вторглись в Дагестан, взрывали дома в российских городах. Но у людей не было ни отчаяния, ни страха. Напротив, ответом со стороны нашего народа стала собранность и сплоченность. На защиту России... Ее территориальной целостности Встали не только военнослужащие Но и само общество Не получавшие долгими месяцами Зарплату врачи и учителя Преданно исполняли свой долг Рабочие, инженеры, предприниматели Трудились на своих местах Пытаясь вывести экономику Из состояния стагнации и развала Было очевидно Искреннее стремление людей Укрепить государство Изменить положение дел в стране и сейчас, сегодня, хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто оказал нам тогда доверие, поддержку. Эту поддержку я всегда реально видел и чувствовал. И без нее ничего не смог бы сделать. Именно воля людей, их прямое участие в судьбе России стали решающей силой, позволившей добиться всего, что было сделано за последние восемь лет. Хотел бы поподробнее остановиться на том, каким было состояние страны во второй половине 99-го в начале 2000-го годов. Напомню, что нападение боевиков на Дагестан стало прямым следствием фактического отделения Чеченской Республики от России. Здесь мы, кроме того, столкнулись с неприкрытым подстрекательством сепаратистов со стороны внешних сил, заинтересованных в ослаблении, а может быть и в развале России. В самой Чечне был развязан террор против собственного народа, убийства мирных жителей и священнослужителей, работа, работа торговля в том числе за счет местного населения. Захват заложников. Под руководством эмиссаров Аль-Каиды действовали лагеря подготовки террористов. Самозванный Конгресс народов Ичкирии и Дагестана провозгласил своей целью создание радикального по своей сути так называемого халифата от Черного до Каспийского моря. Подготовка к агрессии против России, к отторжению ее исконных территорий велась абсолютно открыто. Что мы могли противопоставить? Армия была фактически деморализована и не готова. Денежное довольствие военнослужащих было откровенно нищенским, да и выплачалось несвоевременно. Техника стремительно устаревала. Предприятия оборонно-промышленного комплекса задыхались в долгах, теряли кадры и производственную базу. Сама Россия представляла из себя лоскутную территорию. В большинстве субъектов федерации <coughs> действовали законы, противоречащие Конституции России. Некоторые примеры были просто вопиющими. Например, статус отдельных территорий определялся как суверенное государство, ассоциированное с Российской Федерацией. Подводилась база под территориальные претензии одних субъектов Российской Федерации к другим. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, таких спорных территорий, по сути, у нас более двух тысяч. Если мы хоть когда-нибудь в будущем позволим себе втянуться в этот дележ, он будет бесконечным и разрушит страну. И только вдумайтесь, можно было быть гражданином одного из российских регионов, не будучи гражданином Российской Федерации. Государственная власть была малоэффективна. Свидетельством тому стало ослабление всех государственных институтов пренебрежения законом. Отечественные СМИ нередко действовали в интересах отдельных корпоративных групп по их экономическому и политическому заказу. Значительная часть экономики контролировалась аллергархическими или откровенно криминальными структурами. В глубочайшем кризисе оказалось сельское хозяйство. Финансы страны были опустошены и практически полностью зависели от внешних заимствований. И это в конечном счете привело к дефолту 1998 года, который обернулся разорением многих предприятий ростом бедности и безработицы. Инфляция съедала и без того невысокие доходы граждан России. В 1999 году она составляла 36,5%. На начало 1999 года пришелся и пик задолженностей по заработным платам, пенсиям и пособиям. Пособия вообще не выплачивались некоторые совсем. На предприятиях задержки с выплатами зарплат достигли двух лет. По отношению к 1991 году реальные доходы граждан составляли лишь 40%. Пенсии и того меньше. В результате почти треть населения имела дохода ниже прожиточного минимума. Что это значит? Это значит, что треть наших граждан обнищала полностью. Тяжелое состояние дел в экономике и социальной сфере, конечно, потеря многих ценностных ориентиров, нанесли психологический удар обществу. Усилили социальные болезни, коррупцию, преступность, обострился и демографический кризис. Рождаемость падала, смертность росла. Богатая Россия превратилась в страну бедных людей. В этих условиях мы начали формировать и реализовывать наш план. Планы вывода России из системного кризиса. И прежде всего приступили к наведению конституционного порядка, восстановлению элементарных социальных гарантий граждан и укреплению государственных институтов. При этом мы руководствовались главным принципом. Восстановление России нельзя вести за счет людей. Ценой дальнейшего ухудшения условий в жизни в трудные 90-е годы на их долю выпало слишком много бедных испытаний Ценой немалых усилий нам удалось предотвратить распад страны и остановить войну на Северном Кавказе. Сепаратизм отступил, а терроризму при всей сохраняющейся остроте этой угрозы нанесены решающие сокрушительные удары. Чеченская республика стала полноценным субъектом Российской Федерации. Здесь состоялись демократические выборы парламента и президента, принята конституция республики, развиваются экономика и социальная сфера. Мы восстановили единое правовое пространство страны. Региональная правовая база приведена в соответствие с федеральным законодательством которая, в свою очередь, получила серьезное развитие, включая систематизацию законодательства и принятие целого ряда кодексов. Мы не только вновь стали единой страной, но все эти годы вели целенаправленную работу по развитию федеративных отношений. Было проведено четкое разграничение полномочий Федерации, регионов и местного самоуправления с одновременной передачей большей части функций в сфере социально-экономического развития на региональный и местный уровень с определением их финансовой и материальной базы. По сути произошла серьезная децентрализация властных полномочий. Я знаю, что здесь еще многое предстоит сделать, но вектор определен. Укреплена материальная база и реальная независимость судов. И весь этот период мы последовательно работали над формированием устойчивой, дееспособной политической системы. Нам удалось избавить страну от порочной практики принятия государственных решений под давлением сырьевых и финансовых монополий, медиамагнатов, зарубежных политических кругов и оголтелых популистов. Когда не только национальные интересы, но и элементарные потребности миллионов людей цинично игнорировались. Сейчас можно твердо сказать, с политическим бесправием народа, Покончено. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы права наших граждан реализовывались в полной мере через эффективные институты ответственной и честной власти. И, наконец, Россия вернулась на мировую арену как сильное государство. Государство, с которым считаются и которое может постоять за себя. Мы накопили серьезный внешнеполитический капитал, и он работает на развитие страны, защиту интересов граждан и национального бизнеса. Приведу только несколько цифр. За последние 8 лет накопленный объем иностранных инвестиций в российскую экономику вырос не в какие-то проценты, в семь раз. Напомню, что в предыдущий период чистый отток капиталов, и вы это хорошо знаете, ежегодно составлял 10, 15, 20, а то и 25 миллиардов долларов. А в 2007 году, в прошлом, отмечен рекордный, абсолютный приток капитала в Россию – 82,3 миллиарда долларов. Капитализация фондового рынка по отношению к 1999 году выросла вообще на фантастический размер – в 22 раза. По этому показателю мы еще в 2006 году обогнали эффективно развивающийся Развивающиеся рынки Мексику, Индию, Бразилию и даже среди развитых стран, такую страну, как Южную Корею, которая показывает темпы развития очень высокие. Наконец, 99 1999 года фондовый рынок составлял 60 миллиардов долларов, а в конце 2007-го – 1 триллион 330 миллиардов долларов США. Товарооборот России с зарубежными странами увеличился более чем в пять раз. Ежегодно за границей бывает более 6 миллионов наших граждан. Каждая из этих цифр иллюстрирует качественно новое состояние России, как современного государства, открытого внешнему миру, в том числе для бизнеса и честной конкуренции. Сегодня мы уже полностью восстановили и утраченные за 90-е годы уровень социально-экономического развития. Реальные доходы граждан превысили до реформенные показатели. Устойчиво растет экономика. В прошлом году мы достигли самого большого прироста ВВП за последние 7 лет – 8 по итогам 2007 года, согласно данным международных экспертов, Россия опередила такие страны-восьмерки, как Италия и Франция по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, и вошла в семерку крупнейших экономик мира. Начались крупномасштабные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, машиностроении, жилищном строительстве, идут структурные реформы в авиа- и судостроении, привлечены значительные инвестиции в производство автомобильной техники, железнодорожной техники. По наиболее чувствительным для государства направлениям, созданные обладающие большими финансовыми и организационными возможностями государственной корпорации, наметились изменения к лучшему и в сельском хозяйстве. Нашим детям не придется отдавать за нас прежние долги. Государственный внешний долг сократился до 3% ВВП, что считается одним из самых низких и лучших показателей в мире. Созданы значительные финансовые резервы, защищающие страну от внешних кризисов и гарантирующие исполнение социальных обязательств в будущем. В целом обеспечена макроэкономическая устойчивость и финансовая самостоятельность страны. Как результат, в течение последних двух лет наблюдается настоящий инвестиционный и потребительский бум в России. Реальные доходы людей за 8 лет выросли в 2,5 раза. Я прекрасно знаю все, что связано с инфляцией, рост цен и так далее, но, повторю, реальные доходы все-таки выросли в 2,5 раза. Пенсии также почти в 2,5 раза. Безработица и уровень бедности уменьшились более чем в два раза. Преодолены тенденции роста смертности и снижения рождаемости. Совсем недавно, вы помните, мы сформулировали демографическую программу. Было очень много сомневающихся, будет ли какой-то толк от этих государственных охлаждений. И сегодня я с удовлетворением могу констатировать, толк есть. В прошлом году была а, отмечена рекордная динамика прироста рождаемости за последние 25 лет. И родилось так много детей, сколько не рождалось последние 15 лет в стране. Идут позитивные изменения в образовании, науке, здравоохранении. Государство вновь обратилось к проблемам национальной культуры. Появились новые возможности для развития и профессионального, и массового спорта в стране. А выбор Сочи в столице зимних Олимпийских игр 2014 года является подтверждением не только наших спортивных и экономических успехов, но и роста международного авторитета России. Главное, чего мы добились стабильности, которая позволяет строить планы, спокойно работать и создавать семьи. Вернулась уверенность, что жизнь будет и дальше меняться к лучшему. Повторю, все это сделано нами вместе и является свидетельством большой и ответственной каждодневной работы. Работой, изменившей жизнь наших граждан, изменившей саму страну, которой мы по праву гордимся. Уважаемые коллеги, нам действительно есть, что предъявить за последние 8 лет. Но, но мы не можем останавливаться и успокаиваться на том, что уже сделано, на том, что достигнуто. Считаю, нам нужно объективно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом предельно самокритичными. Сейчас перед нами стоит задача эффективно использовать накопленные и ресурсы для следующего качественно иного этапа в развитии страны. До 2010 года у нас свершены и бюджет, и утвержден конкретный план развития до 2010, но сейчас уже необходимо заглянуть за этот горизонт, хотя бы на 10 лет вперед. Вот почему сегодня речь идет о долгосрочной стратегии до 2020 года. По сути, о важнейшем для всего общества в выборе дальнейшего пути развития России. Несмотря на отдельные успехи последних лет, отдельные успехи последних лет. Нам пока не удалось уйти от инерционного, энергосырьевого сценария развития. Естественно, ничего плохого ни в подъеме энергетики, ни в росте добычи сырья нет. Напротив, формирование современного, лучшего в мире энергетического сектора, создание высокотехнологичных предприятий, добывающих и перерабатывающих сырье, входит в число наших безусловных приоритетов. Однако и сейчас, на фоне благоприятной для нас экономической конъюнктуры, мы пока лишь фрагментарно занимаемся модернизацией экономики. И это неизбежно ведет к росту зависимости России от импорта товаров, и технологии к закреплению за нами роли сырьевого придатка мировой экономики. А в дальнейшем может повлечь за собой отставание от ведущих экономик мира, вытеснение нашей страны из числа мировых лидеров. Следуя этому сценарию, мы не добьемся необходимого прогресса в повышении качества жизни российских граждан. Более того, не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни ее нормального развития, Подвергнем угрозе само ее существование. Говорю это без всякого преувеличения. Единственной реальной альтернативой такому ходу событий, как мы это, собственно, ранее и определяли, является стратегия инновационного развития страны. Опирающаяся на одно из наших главных конкурентных преимуществ, на реализацию человеческого потенциала на наиболее эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических результатов в жизни общества в целом. Но хочу особо подчеркнуть, и хочу, чтобы все это поняли, темпы инновационного развития должны быть кардинально выше тех, которые мы имеем сегодня. Да, такой путь намного сложнее. Он более амбициозен и требует максимальных усилий со стороны государства, бизнеса и всего общества. Но в действительности выбора у нас никакого нет. Какой может быть выбор между шансом на достижение лидерских позиций в экономике и социальном развитии, в обеспечении безопасности страны и утратой позиций в экономике, в сфере безопасности, а в конечном итоге и потери суверенитета? Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной. И уверен, мы сможем сделать это, не жертвуя настоящим ради так называемого «светлого будущего» а напротив, день за днем улучшая благополучие людей. <клес> Переход на инновационный путь развития связан прежде всего с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека ⁇ это и основная цель, и необходимые условия прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш... Абсолютный национальный приоритет. будущей России. Наши успехи зависят от образования и здоровья людей. От их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. И то, что я сейчас говорю, сказано не в преддверии президентских выборов. Это не лозунг предвыборной кампании. Это насущная необходимость развития страны. От мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, которую приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее России. Развитие национальных систем образования становится ключевым по этому элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей. И в России есть все, и богатые традиции, и потенциал, чтобы сделать наше образование от школы до университета одним из лучших в мире. Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики. Сейчас Министерство образования работает над этими стандартами. Я хочу, чтобы это было предметом обсуждения в обществе в целом. Это должны быть современные стандарты. Сфера образования должна стать базой для расширения научной деятельности. В свою очередь, наука также обладает значительным образовательным потенциалом. Надо оказывать содействие талантливым молодым людям, ведущим активную исследовательскую деятельность, помогать им успешно интегрироваться в научную и инновационную среду. Сегодня, при том, что мы занимаем третье место в мире по числу ученых и уже входим в число лидеров по государственным расходам на научную деятельность, по ее результатам, мы далеки от передовых позиций. Это прямое следствие слабого взаимодействия научных и образовательных организаций, государства, бизнеса, недостаточного привлечения частных инвестиций в науку. Вложения в исследования и разработки со стороны бизнеса должны стимулироваться государством и нарастать. А увеличивающиеся государственные ресурсы, направляемые в науку, должны использоваться максимально эффективно и сосредотачиваться на фундаментальных и прорывных направлениях, прежде всего в тех сферах, от которых зависит безопасность страны и здоровье человека. Сегодня каждый второй мужчина в стране не имеет шансов дожить даже до 60 лет. Позор. А граждан России все еще становится меньше с каждым годом. Считаю, что в ближайшие 3-4 года мы уже в состоянии добиться стабилизации численности населения. Хотя некоторые наши эксперты, в том числе в правительстве, прогнозировали, что это будет возможно только через 10-12 лет. Считаю, надо сделать все, чтобы уровень смертности в России сократился более чем в полтора раза, а средняя продолжительность жизни в России увеличилась к 2020 году до 75 лет. Для этого нам потребуется самое серьезные системные изменения и в организации медицинской помощи, и в техническом перевооружении медицинских организаций, и в качественном изменении кадрового потенциала здравоохранения. Нужно создать такие условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом. И конечно, нам необходима действенная политика поддержания семьи. Базу для такой политики составят как уже принятые серьезные решения, так и новые меры. Здесь одним из важнейших являются задачи по жилищному строительству и созданию условий, при которых граждане смогут самостоятельно решать свои жилищные вопросы. В частности, улучшать свои жилищные условия в соответствии с меняющейся семейной ситуацией. Нужно также иметь в виду, что подъем экономики и увеличение доходов граждан приведут к значительному росту спроса на услуги образования и здравоохранения. И для того, чтобы эти сферы соответствовали возрастающим потребностям граждан, главным условием их финансирования должны быть качество и объем предоставляемых услуг. Необходимо активно задействовать налоговые механизмы для стимулирования инвестиций в развитие человеческого капитала. Для этого требуется в максимальной степени освободить от налогов расхода компаний и граждан, Обращаю на это внимание и правительство, и депутатов Государственной Думы. Освободить от налогов расхода компаний и граждан на образование, медицинское страхование, софинансирование пенсионных накоплений. Нам надо добиться, чтобы все граждане нашей страны использовали свои знания и умения, а там, где необходима помощь государства, имели возможность получить качественное образование, поддержать свое здоровье, приобрести жилье, получить достойные доходы. То есть иметь уровень жизни, определяющий принадлежность к так называемому среднему классу. И считаю, что минимальной планкой доли среднего класса в структуре населения к 2020 году должен быть для нас уровень не менее 60, а может быть и 70%. При этом дифференциация доходов семей должна сократиться с нынешнего абсолютно неприемлемого 15-кратного разрыва до более умеренного. Но подчеркну, не лишающего стимулов для профессиональной и творческой самореализации, уравнил их быть не должно. Россия должна стать лучшей по возможностям для карьерного роста, для значительного повышения социального и материального статуса в течение жизни, лучшей в поощрении таланта и успеха. Те, кто готов работать, должны иметь возможность хорошо зарабатывать, в том числе накопить достаточно средств для сохранения достигнутого уровня жизни после завершения трудовой деятельности. В то же время очень важно, чтобы сегодняшние пенсионеры и инвалиды, не имеющие таких возможностей, получали достойные пенсии и пособия. Наконец говоря, у высоких жизненных стандартах стандартах, нельзя забывать о личной безопасности граждан. Безопасности в самом широком смысле, обеспечивающей надежную защиту жизни и имуществу людей, благоприятную экологическую среду, безаварийную работу транспорта и коммунальной инфраструктуры, эффективное предупреждение техногенных катастроф. И, конечно, развивая человеческий капитал, мы должны опираться на все богатство российской культуры, на ее уникальные достижения и традиции. Все это в целом и есть то самое общество реальных и равных возможностей, общество без бедности и гарантирующее безопасность каждого человека. К формированию именно такого общества мы должны стремиться. И уверен, мы в этом преуспеем. Уважаемые коллеги, Перед нами стоят новые и более сложные, чем раньше, задачи экономической политики. Главная проблема сегодняшней российской экономики – это ее крайняя неэффективность. Производительность труда в России остается недопустимо низкой. Те же затраты труда, что и в наиболее развитых странах, приносят в России в несколько раз меньшую отдачу. И это вдвойне опасно в условиях растущей глобальной конкуренции и увеличивающихся затрат на квалифицированный труд на энергоносители. Реализация инновационного сценария развития позволит нам добиться кардинального повышения производительности труда. В основных секторах российской экономики должен быть достигнут как минимум четырехкратный как минимум рост такого показателя за 12 лет. Решая задачу радикального повышения эффективности нашей экономики, мы должны создать стимулы и условия для продвижения целого ряда направлений. Это прежде всего формирование национальной инновационной системы. Она должна базироваться на всей совокупности государственных и частных институтов, поддерживающих инновации. Это закрепление и расширение наших естественных преимуществ, развитие базовых для нас секторов экономики, включая глубокую переработку природных ресурсов, использование энергетических, транспортных, сельскохозяйственных возможностей России. Это масштабная модернизация существующих производств во всех сферах экономики. Для этого нам потребуется и принципиально иное качество управления предприятиями и изменение практически всех используемых в России технологий, почти всего парка машины и оборудования, причем лучшие технологии, это в большинстве случаев и самые энергоэффективные, энергосберегающие, самые экономичные и экологически чистые. Важнейшее направление – это развитие новых секторов глобальной конкурентоспособности. Прежде всего, в высокотехнологичных отраслях, которые являются лидерами в экономике знаний. Это авиакосмическая отрасль, судостроение в сфере энергетики, а также развитие информационных, медицинских и других новейших технологий. Нам, безусловно, необходимо дальнейшее строительство новых и модернизация действующих дорог, вокзалов, портов, аэропортов, электростанций и систем коммуникации. Крайне важно развитие финансовой инфраструктуры до уровня адекватного растущим потребностям экономики. В конечном счете в России должен сложиться один из мировых финансовых центров. Да, это естественно при э, таком объеме золотовалютных резервов. Вот, на Несколько дней назад 380, 484 миллиарда долларов с лишним. Кстати говоря, все разгоняются какие-то дурацкие слухи о деноминации национальной валюты. Чушь это полная. В современных условиях это Нелепо, невозможно и глупо. В целом, необходимо развитие рыночных институтов и конкурентоспособной среды, которая будет мотивировать предприятия снижать издержки, обновлять продукцию и гибко учитывать запросы потребителей. Нам необходимо создать сотни тысяч рабочих мест, требующих высокой квалификации и связанных с использованием интеллектуального потенциала людей. И одновременно государство должно активно содействовать людям в смене профессии, в трудоустройстве или, иначе, или, или начале собственного бизнеса. И это напрямую зависит от эффективности системы непрерывного обучения и переподготовки кадров, от того, насколько комфортными будут условия для занятия малым бизнесом. Пока им заниматься ну, крайне сложно. Мы еще должны будем вернуться к этому. Что делают центральные э -э -э федеральные органы на местах, на территориях, при поддержке территориальных органов и местных. Это просто ужас. До сих пор ведь невозможно, месяцами невозможно начать собственное дело. Ходить в, кажд, в каждое учреждение нужно, нужно ходить со взяткой. К пожарным, к санитарам, к гинекологам, кому только не, не, не нужно ходить. Ужас какой-то просто. Повторю, занимаясь всеми этими конкретными направлениями социально-экономической политики, мы должны сконцентрировать усилия на решении трех ключевых проблем. Первое. Создание равных возможностей для людей. Второе. Формирование мотивации к инновационному поведению. И третье. Радикальное повышение эффективности экономики, прежде всего, на основе роста производительности труда. Результатом решения всех этих задач должно стать вхождение России в число мировых технологических лидеров. Оч... Очевидно, что для реализации поставленных целей нужны и совершенно новые требования к государственному управлению Оно должно способствовать формированию четких целей развития и создать систему, ориентированную на их достижения Реальные результаты в построении инновационного общества должны стать главным критерием оценки работы всей государственной машины между тем, сегодняшний госаппарат является в значительной степени забюрократизированной, коррумпированной системой, не мотивированной на позитивные изменения, а тем более на динамичное развитие. Мы должны устранить чрезмерное административное давление на экономику, которое стало одним из главных тормозов развития. И за счет оптимизации функций и изменения системы финансирования должны создать мотивацию эффективной деятельности ведомств и отдельных чиновников должны создать конкурентные условия для привлечения на госслужбу лучших кадров. При этом повысить их ответственность перед обществом. Одной из главных проблем сегодняшнего госуправления остается его чрезмерная централизация. Любые даже элементарные решения принимаются в правительстве месяцами, а то и годами. Вроде бы все делается по инструкции, все правильно. Но это как раз тот случай, когда порядок превращается в абсурд. Правительство должно быть центром выработки идеологии и стратегических планов и утверждать федеральные программы с четкой постановкой задач, критериями оценки, объемом необходимых ресурсов, а не лезть в частности, не тонуть в ненужных деталях. Министерство, как, собственно, это и задумывалось в начале административной реформы, должны, быть, должны реально управлять веренными им ресурсами, самостоятельно издавать необходимые для этого нормативно-правовые акты. Чертами завтрашней системы госуправления должны стать самостоятельность и ответственность, динамичное движение вперед, следование общей идеологии развития страны, эффективное использование ресурсов, смелые и неординарные решения, поддержка инициативы и, ин, и инноваций, сменяемость кадров и их компетенция, кругозор. Причем эти подходы должны стать основой функционирования не только госуправления, но и всей бюджетной сети и предприятий, контролируемых государством и органами местного самоуправления. Вдумайтесь, пожалуйста, уважаемые коллеги, в этой системе работает около 25 миллионов человек. И это более трети общего числа работающих в стране. Здесь обращаются триллионы рублей инвестиций и текущих государственных расходов. И потому совершенствованием деятельности этой системы, составляющей каркас всего государства, необходимо заниматься повседневно и целенаправленно. Очевидно и то, что государство не по силам, да и ни к чему такой колоссальный государственный сектор. Многочисленные учреждения и организации должны быть адекватны рынку, должны получать оплату за результат, а не за факт своего существования. А их руководители должны нести персональную ответственность за качество управления. По возможности надо активнее привлекать частный капитал в государственный сектор, будь то промышленность или социальная сфера. Частная компания, мотивированная на результат, зачастую лучше справится с управлением, чем чиновник, не всегда имеющий даже представление о том, что по-настоящему является эффективным управлением и что такое результат. Требуется также упростить налоговую систему, минимизировав возможности произвольного толкования законодательства, вводить налоговые стимулы для развития инновационной экономики и в целом, мы должны стремиться к дальнейшему снижению налогового времени. Отвечая на ваши аплодисменты, скажу больше, обращаясь и к правительству, и к депутатам Федерального собрания. Мы должны в том числе стремиться к установлению единой и максимально низкой ставки НДС. Необходимо продолжить работу по формированию независимой и высокоэффективной судебной власти, как безусловного гаранта защиты прав предпринимательства, в том числе от произвола чиновников. Наконец, государство должно найти достаточные инструменты для обеспечения макроэкономической стабильности в условиях неустойчивости ситуации на мировых рынках. Как результат, в России должна быть создана максимально комфортная конкурентная среда, и для привлечения инвестиций, прежде всего, в высокотехнологичные отрасли, и для ведения бизнеса. Важнейшим аспектом модернизации государственного управления является проведение эффективной региональной политики. Для сегодняшнего дня характерна большая и все усиливающаяся дифференциация между социально-экономическим развитием регионов с преобладанием количества субъектов Российской Федерации, Имеющих низкие показатели. Разница между субъектами федерации практически по большинству основных параметров феноменальна и достигает десятки раз. Уже в ближайшие годы мы должны перейти к новому этапу региональной политики, направленному на обеспечение не формального, а фактического равенства субъектов Российской Федерации. Равноправие, позволяющего каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и диверсификации экономики территорий. Важную роль здесь играет работа по формированию новых центров социально-экономического развития в Поволжье, на Урале, Юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также создание сети инновационных территориально-производственных комплексов совершенствования транспортной и энергетической инфраструктуры. Убежден, только сбалансированная территориальная политика позволит обеспечить гармоничное развитие всей страны. Уважаемые коллеги, будущее российской политической системы определено стремлением современного человека, миллионов наших граждан к индивидуальной свободе и социальной справедливости. Демократическое государство должно стать эффективным инструментом самоорганизации гражданского общества. Работа здесь рассчитана на годы, и она обязательно продолжится с помощью просветительской деятельности, воспитания гражданской культуры, через повышение роли неправительственных организаций, уполномоченных по правам человека, общественных палат и, конечно, за счет развития российской многопартийной системы. Ее характер в будущем будет определяться несколькими крупными политическими партиями чтобы сохранить или утвердить свои лидирующие позиции они должны конечно упорно работать быть открытыми для перемен расширять диалог с избирателями при этом политические партии обязаны осознавать огромную ответственность за будущее россии единство наций за стабильность развития нашей страны какими бы острыми ни были политические баталии, какими бы нереж... неразрешимыми казались межпартийные противоречия, они никогда не стоят того, чтобы ставить страну на грань хаоса. Безответственная демагогия, попытки расколоть общество и использовать иностранную помощь и вмешательство в ходе внутриполитической борьбы не только безнравственны, но и незаконны. Они унижают достоинства нашего народа и ослабляют наше демократическое государство. И, наконец, политическая система России должна не только соответствовать национальной политической культуре, но и развиваться вместе с ней. Тогда она будет одновременно и гибкой, и стабильной. При любых разногласиях все общественные силы страны должны действовать по простому, но жизненно важному принципу. Ничего в ущерб России и ее граждан. Все для блага России, для ее национальных интересов, для благополучия и безопасности каждого гражданина России. Не могу не затронуть и темы, связанные с обеспечением безопасности и обороноспособности России, а также с нашей внешнеполитической стратегией. Они в значительной степени зависят от уровня экономического и социального развития страны. Уже очевидно, что в мире разворачивается новый виток гонки вооружения. К сожалению, не от нас это зависит, не мы это начинаем. Наиболее развитые страны, опираясь на свое технологическое преимущество, направляют многомиллиардные средства на разработку оборонительных и наступательных систем следующих поколений. И их вложение в оборону просто несопоставимо даже с тем, что мы делаем. В десятки раз больше. Мы в течение десятилетий строго следуем своим обязательствам. Выполняем все международные договоренности в сфере безопасности. Все международные соглашения, в том числе и договор по контролю за вооружениями в Европе. Да все. Но наши партнеры из числа стран-участников Североатлантического договора, НАТО, не ратифицируют даже некоторые документы, не исполняют их, требуя от нас дальнейшего одностороннего их исполнения. Сама организация НАТО расширяется, приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам. Мы базы ликвидировали и на Кубе, и во Вьетнаме. Что мы получили? Новые американские базы в Румынии, в Болгарии, новый позиционный район ПРО. В Польше скоро будет, видимо, создан, и в Чехии его элемент. Нас пытаются убедить, что все эти действия не направлены против России. При этом на наши озабоченности, вполне обоснованные, нет конструктивного ответа. Разговоров на эту тему много, но все это наши партнеры используют, к сожалению, и с болью в сердце вынуждены это констатировать. Не более, чем как информационно-дипломатическое прикрытие для реализации своих собственных планов. Никаких реальных шагов для поиска компромисса мы не видим до сих пор. И нас фактически стоят перед необходимостью ответных действий. Вынуждают принимать соответствующие решения. На эти новые вызовы у России есть и всегда будет ответ. В ближайшие годы в России должно быть развернуто производство новых видов вооружений, не уступающих по своим качественным характеристикам, имеющимся в распоряжении других государств, а в ряде случаев превышающих эти характеристики. При этом расходы на эти цели должны быть адекватны возможностям страны и не должны выделяться за счет приоритетов социально-экономического развития. Использование новейших технологий потребует и переосмысления стратегии строительства вооруженных сил. Ведь передовые научные разработки в области био, нано, информационных технологий могут привести к революционным изменениям в области вооружений. И доверить вопросы размещения, обслуживания, использования оружия нового поколения можно только армии, отвечающей самым современным требованиям. Роль человеческого фактора здесь как никогда высока. Нам необходима, если угодно, инновационная армия, где к профессионализму, техническому кругозору и компетентности военных предъявляются требования принципиально иного, самого современного уровня. Для этого необходимо серьезное повышение престижа военной службы, дальнейшее увеличение денежного удовольствия военнослужащих, укрепление их социальной защиты, действенное решение проблем с жильем. Для укрепления национальной безопасности в целом необходима новая стратегия строительства вооруженных сил до 2020 года, с учетом современных вызовов и угроз интересам нашей страны. Подчеркну, мир становится сегодня не проще, а сложнее и жестче. Мы наблюдаем, как, прикрываясь высокими лозунгами, свободы, открытого общества, подчас уничтожаются суверенитет стран и целых регионов. Как под громкую риторику о свободе торговли и инвестиций в самых развитых экономиках и странах мира усиливается политика протекционизма. Разворачивается и ожесточенная борьба за ресурсы. И во многих конфликтах, внешнеполитических акциях, дипломатических демаршах пахнет газом и нефтью. В этом контексте понятен растущий интерес внешнего мира к России и Евразии в целом. Да, действительно, Бог не обидел нас природными богатствами. Как результат нам все чаще приходится сталкиваться с рецидивами политики сдерживания. Но за всем этим, по большому счету, зачастую стоит стремление навязать нам нечестную конкуренцию и обеспечить себе доступ к нашим ресурсам. В таких условиях важно сохранить твердость оценок и выдержку, не дать втянуть себя в затратную конфронтацию, в том числе, в разрушительную для нашей экономики истощающую нашу экономику, новую гонку вооружений, пагубную для внутреннего развития России. Наш выбор очевиден. Мы надежный партнер для всего мирового сообщества в решении глобальных проблем. И нам интересно взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах – в безопасности, в науке, в энергетике, в решении проблем климата. Мы заинтересованы в самом активном участии в глобальных и региональных интеграционных процессах, в тесном торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, продвижении высоких технологий, внедрении их в повседневную жизнь. Все это отвечает нашим стратегическим целям. И для решения наших национальных задач нам нужна мирная, позитивная повестка международных отношений. Мы к этому и будем стремиться. Подчеркну, мы не намерены что-либо у кого-либо отнимать. Мы самодостаточная страна, и мы не собираемся закрываться, изолироваться от внешнего мира. Уверен, что самостоятельная, прагматичная и ответственная политика позволит прочно закрепить за Россией международный авторитет надежного и добросовестного партнера. Уважаемые коллеги, сегодня мы решаем важнейший для судьбы России вопрос, определяем стратегию ее развития до 2020 года. Очевидно, что только консолидированное, объединенное общим устремлением общества сможет ее реализовать в полной мере. И потому наши долгосрочные ориентиры должны быть понятны всем, должны быть поддержаны гражданами страны. Считаю крайне важным поэтому, чтобы планы развития страны прошли через широкое обсуждение в российском обществе с участием всех его институтов. И такое обсуждение не должно закончиться одними разговорами. Результатом должно стать принятие правительством Российской Федерации концепции социально-экономического развития до 2020 года и конкретного плана действий по всем обозначенным выше направлениям. Пошаговый план должен быть. По всем направлениям сделан. Россия не раз уже доказывала, что может сделать то, что другим кажется невозможным. В послевоенные годы мы совершили индустриальный рывок и первыми освоили космос. А за последние несколько лет восстановились, уверенно восстановились после хаоса 90-х, после экономической разрухи и ломки всего прежнего уклада жизни. Больше того... С 2000, 2000 по 2007 год ВВП страны вырос на 72%. Таким образом, при сохранении динамики прироста в 7,8% ежегодно, удвоение ВВП может быть достигнуто уже к концу следующего, 2009 года. Но повторю. Сегодня мы ставим гораздо более амбициозную задачу – достичь качественного изменения жизни, качественного изменения страны, ее экономики, и социальной сферы. У России есть трудолюбивые и образованные люди, люди, имеющие стремление быть всегда первыми. В национальном характере наших людей привычка побеждать, стремление быть свободными и независимыми. У России есть колоссальные природные ресурсы и богатый научный потенциал. У России есть ясное понимание того, каким образом и за счет каких ресурсов мы будем решать наши новые, масштабные, грандиозные задачи. И нет ни, одного серьезной, ни одной серьезной причины, которая не позволила бы нам достичь поставленных целей. Ни одной. Абсолютно уверен в том, что мы добьемся того, чтобы наша страна и дальше укрепляла свои позиции одного из мировых лидеров. А наши граждане жили достойно. Спасибо большое.